Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо вам за возможности. Вопросы про обряд. Можно ли участвовать в обряде с телефона? Можно ли его проходить не участником школы? Можно ли беременным? Можно ли пройти вместе с дочками? Или необходимо платить за участие отдельно? И сколько приблизительно по времени будет проводиться обряд? Обряд будет проводиться примерно, наверное, часа два, может быть, два с половиной. Проводить его с дочерью или с мужем, или с близкими можно, с подругами нельзя. Если вы с подругами вместе, то тогда каждая из подруг должна а, заплатить за этот обряд. Что, о каком обряде идет речь? Скорее всего, идет речь об обряде Золотого Буды, который я буду проводить 22 мая в субботу в 14.00. Обряд из цикла, обряды Кагью и Стантры, дворец небесных драгоценностей, он делится на две части, это устранение нищеты болезней а, с преподношением, неким построением алтаря, преподношением а, м, заболеваний и так далее, гневным духом, долгам, там, очищение кармы. И второе, это построение некой мандалы, м, даже не мандалы, правильно, янтры дворца небесных сокровищ, где а, выстраивается два бога, это Дзамбала, который находится рядом со Валактити Шварой и э, называется увеличение материального благополучия и благословения через построение с помощью мантра определенных мандал просьб. Янтер просьб. Вот так нужно правильно говорить. Янтры, мандалы. Итак.